Здравствуйте, меня зовут Ольга Чернявская, мне 36 лет. С детства я страдала хроническим пилонефритом. И вот уже к 35 годам у меня развилась почестная недостаточность четвертой степени. И врачи мне порекомендовали гемодиализ. Ну, Пишу свое состояние. Состояние было очень тяжелое. По ночам был зуд страшный, цвет лица был такой серый, желта даже маленькая. Дальше что? Слабость, усталость, вялость, вот все, что вот физически вообще не могла ничего делать. Упадок сил был страшный. И ну, вот, когда мне врачи порекомендовали гемодиализ, в этот же момент я познакомилась с компанией ФОХОЛ. Меня пригласила сюда Зоя Николаевна. И, прослушав информацию, я, не раздумывая, сразу решила приобрести продукцию. Приобретя продукцию, я начала употреблять ее, И уже на первом месяце я заметила результат. Была очень удивлена, конечно. У меня силы появились, откуда-то взялась <смех> вот это вот все вот прошло. Буквально за пару недель у меня, можно сказать, пришла в норму. Хотя я была очень удивлена. В общем, что в дальнейшем? В дальнейшем, в течение вот этого всего времени, когда я приняла продукцию, у меня результаты анализов улучшились. У меня был креатинин 430, снизился до 200 единиц. И чувствую себя прекрасно. Продолжаете принимать продукцию? Да, продукцию я продолжаю принимать. Понимаю, что мне еще придется некоторое время пользоваться ей. Я с удовольствием это делаю. Я приглашаю вас в нашу компанию, где вы приобретете здоровье, счастье, успех и всего самого доброго.